Приветствую всех! И в этом уроке мы будем реализовывать tool widget. Поэтому переходим к созданию виджету. Uh, пишем UI uh, Inventory tooltip widget. Либо давайте, наверное, UI tooltip Inventory. Uh, и, собственно, дизайним uh, наш виджет. Удаляем Canvas панель. Uh, достаем vertical box ну и собственно делаем тот дизайн который вы хотели бы у себя видеть я сделаю это в vertical боксе uh, собственно добавлю сюда текст uh, текст это у нас будет item name имя предмета uh, также нам понадобится я думаю иконка предмета uh, нам понадобится описание предмета. Ну и какие-то характеристики предмета по типу, э, сколько предмет весит, э, если это оружие, сколько оно наносит урона, ну и, собственно, что-то в этом роде. Также нам нужно будет добавить э, еще э, структуру информации предметов в которой мы, собственно, будем хранить тип предметов э, и также информацию о них. Я думаю, смысла нет это делать отдельными переменами, мы это можем сделать в структуре. А, ну и также нам понадобится Enumeration для перечисления а, и типизации наших предметов инвентаря. А, пока что здесь мы на ускоренном посмотрим, как происходит дизайн. Собственно, здесь ничего особенного. А, то же самое, как и со слотами. Мы просто а, добавляем те элементы, которые нам нужны. Так, давайте сразу быстренько а, сейчас сделаем enumeration. и также сделаем структуру. Enumeration будет у нас item type. И также структура у нас будет item info. А в структуре мы сразу подаем type. Это наш enumeration. item type. Также мы подаем name тип текст а, сразу несколько добавим это у нас будут интеджеры а, weight вес также price и давайте вес сделаем float в общем в эту структуру мы добавляем а, все наши элементы которые собственно мы должны видеть у наших предметов. Давайте сразу подадим в Item Object нашу структуру. Uh, item Info. Instance Editable Expose on Spawn Private и Red Only. Также создадим э, функцию, которая будет считывать наши данные. Здесь давайте создадим три типа. Это будет у нас useable, используемые предметы, предметы, которые мы можем экипировать. И также... Давайте все-таки оставим, наверное, просто предметы, которые мы можем экипировать. Мы потом их э, отдельно разобьем на разные типы. И давайте, наверное, добавим еще один параметр. Это будет у нас параметр нон. Движок немного что-то подлагнул. Сейчас подождем, пока переместится. Это у нас будет нон. Так. Здесь Подключим сразу к дефолт uh, Item Object, наш Item Info, чтобы мы уже могли его там видеть. Uh, также сделаем instance edit black чтобы мы могли его пока что здесь менять. Единственное, что мы uh, это все немного изменили. и это нам нужно будет менять а, в наших других объектах то есть для каждого класса а, но пока что для отладки мы это можем поменять здесь поэтому это не критично прописываем какие-нибудь ну пока я прописываю рандомные значения то есть это напрямую пока что не касается предметов поскольку Характеристики предметов мы будем прописывать уже потом, когда мы сделаем экипировку и использование предметов. Пока что у нас основа инвентаря. Давайте перейдем в наш виджет. И здесь нам нужен item object для того, чтобы мы могли получить информацию о предметах. Также давайте перейдем в Mangraph. Здесь мы пропишем delay, пока что посмотрим, как оно будет с задержкой воспроизводиться. Давайте create widget, виджет у тип Item object мы подключаем item object. Compile save. И также нам нужен сет tool тип И подключаем наш виджет. Compile save. Собственно, мы можем проверить. Давайте посмотрим. В общем, задержка работает не так, как хотелось. Давайте сделаем без задержки а, и выставим это на Event Construct. То есть мы просто запишем наш Tooltip Widget и, а, собственно, при создании нашего слота. И теперь у нас все а, предметы будут показывать информацию. Единственное что, а, наверное, здесь нет функции которая дала бы нам задержку. Мы можем сделать задержку set visibility. То есть мы не показываем виджет. Здесь мы сделаем delay, к примеру, два И установим Visible. То есть через 2 секунды, если мы 2 секунды наводимся, то у нас появляется виджет. В принципе, это делать не обязательно. Просто если вы хотите сделать задержку для появления виджета, вы можете сделать также. Давайте теперь сделаем баинды для каждого элемента в нашем виджете. Достаем наш item object, проверяем на валидность. Если он валиден, мы будем показывать собственно информацию. Здесь мы показываем get name. Единственное, что давайте get item info break и здесь мы можем показать name. И таким же образом мы проделаем все для остальных элементов. Здесь мы также делаем. Здесь текстура from brush. Дальше мы здесь это все убираем. Нам нужен Item Image, точнее, Icon. Дальше мы делаем байн для веса. То же самое, только место имени у нас здесь будет. Текст. И мы сделаем формат текст. Это у нас должно быть э, в скобках. Первый параметр. Сделаем пробел. И в скобках второй параметр. Подключаем формат текст. Здесь мы напишем э, то, что это вес. И value подключим наш вес. Собственно, теперь мы копируем это и переходим к типу предметов. Подключаем. Здесь меняем на Type. Здесь нам нужен ToolString для того, чтобы перевести наше название. И к тексту. Дальше следующий Bind. Делаем то же самое. Не забываем здесь поменять то, что это тип. Uh, Здесь байт. У нас на дамаг. В случае, если это оружие. И также байт на прайс, то есть стоимость предмета. Давайте проверим. И, собственно, вот наш description меняется. Теперь у нас есть тут написано weapon, здесь Shoes. И меняются наши параметры предметов. То есть таким образом мы реализовываем э, наш Tooltip виджет. Проверяем. Все у нас отображается. Также мы можем сделать автоматический размер иконок в соответствии с иконкой, если мы уберем SizeBox. И давайте сюда добавим, я думаю, какую-то информацию еще об объектах нам нужно добавлять, поэтому давайте еще одну переменную сюда добавим. то что это description и подключаем наш description к value. так во всех байндах я скрою лишние пины чтобы они не мешались нам и собственно теперь мы можем здесь вводить э, какое-то описание предмета если оно нам нужно Ну, собственно, вот наше описание. Единственное, что у нас растягивается виджет, поэтому нам нужно в описании сделать в Wrap текст и также сменить параметр нашего текста. И также нам нужно это все обернуть в SizeBox для того, чтобы Autowrap у нас работал правильно. Давайте выберем размер какой-нибудь. Ну и собственно вот компактный виджет у нас получается с описанием предмета, его характеристиками и тому подобное. Можно добавлять что угодно. На этом мы заканчиваем это видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.